Еще один мой любимый продукт, я заказала его также на эко-маркете For Fresh, это полба дробленая, то есть крупа полбы измельченная, она не годится к проращиванию, так как она дробленая, но все свои полезные свойства она сохраняет. Вот такие в ней содержатся микроэлементы, витамины, микроэлементы очень много углеводов полезных долгих углеводов готовится каша из нее либо можно добавлять в выпечку в хлеб допустим полба это детокс продукт девочки она борется с отеками выводит жировые бляшки со стенок сосуда и чистит кишечник нормализует вес Побеждает вирусы, кто часто простывает и укрепляет нервную, сердечно-сосудистую, репродуктивную систему и спасает от отеков. Женщинам очень полезно, все покупаем.